Всем привет, с вами Trash Free Fire, и в этом видео я вам покажу настройки Рыза, пацаны, на телефоны, только на телефоны, на все-все телефоны, мне писали под прошлым видеороликом читерские настройки на все телефоны, мне один чел написал настройки, можно настройки на Рызме 7а, и у них сработал на Redmi Note 8 и A31, да, я помню, вы, ну, там было много лайков и там было 400 просмотров. Всем, кто смотрел это видео, спасибо. И я хотел выложить вот такую рубрику новую. И мы погнали. А перед началом, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Все, заходим на настройки, Шига. вот, э, на чувствительность, 100, ставим на, все на 100, я там у Рыса увидел, все на 100, пацаны, все свободный обзор тоже, э, настройки, ход, э, кнопка огня, 100, да блин, кнопка ог... э, сейчас, Кнопка огня, прозрачность 100. Я сейчас я снова сделаю. Поза прозрачность, прозрачность на 100 ставим. И размер кнопки 60. 60. И все, сохраняем. Пацаны, у него DPI, я увидел 392. И... Я просто через пока делаю, я не могу показать DPI, но ну, DPI ставим на 392, вы, думаю, не тупые, и можете сами сделать, ну, вообще мозг, мозг работает. Шигуа, DPI ставим собственно. скорость указателя на 392. Шигуа. Всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был я, Чернота Крейж. Всем пока-пока.